Короче, если мне выпадет эмоция, я удаляю игру. Чего? Сдевается, <dass> сука, ладно, пацан сказал, пацан сделал. Эти что, хуель? Давай назад восстанавливай. Ладно, ладно, не бузи. Сопли лучше подотри. Соплижуй нам здесь не нужен, нам нужны в колде бойцы.